Ребята, с вами я, Кенни Офер, Я, да,рта-та-та-та. Всем привет! Короче, сегодня опять играем про Бравл Кстати, я хочу спросить, вам не надоело это? Ну, судя по просмотрам, вам не надоело, так что. Давайте так. Извините. Давайте так. Если над этим роликом будет лайк Все, я следующую часть по Браунс же делаю, либо по Клаш рояль Все зависит от вас. Ну а так мы... Что мы? Ничего. Ладно. Так. О, Динамайк. Давайте шедышку. Ра-та-та. Поехали, а та та Ничего себе минуты идет а это эль прима я думал что это стуль терил биби охренели ничего Блин! Ну ничего, вырвемся. Извините, что вот, это вот эту вот... задержку ...за вот этого вот, где-то невозможно играть. Я не знаю, как другие умудряются играть сзади на майка. Так оставляем хп. О! Семен на это он. Ай Блин, а в крысу убила. Хорошо. Ничтожество. Я не понимаю, почему люди все такие. Ладно. Но это не. Это я имею в виду про отдельную группу. Не. Это не к твоей аудитории, так обращаюсь. Ура, А, Брок, ты меня чё-то не радуешь. Опа, я ему половину снял. Он мне тоже... Как половину. Не половину, но половину. 40%. Блин, Я, я, я, я. Йох? Хари Мандарейн, йох? йох. йох. Арима дренил, Ариман Так, то тебе некуда бежать. Так. Кстати, кто хочет увидеть типа танки, я уже вам сказал. Плеем нет просто, ну короче, я вам в следующем ролике скажу сколько типа лайков и все такое. Опа, опа, опа. -мо, моё My Балина. Тут красобол. <скрёв> <скрёв> Ох. <смех> Лох! Гадалка, иди нахрен. Йох? Хариман Ренюх? Хе. Блин, а гадалка мне мешает. Блин, на. Тебе не стыдно в крысу. Ладно. В общем-то я купился. Я потерял 12 кубков, то я купился на 6 кубков. Что довольно-таки неплохо. То есть я помимо того, что проиграл два раза на динамайке. Нет, я тимиться не буду, я не тим. Да-да-да-да-да-да. <literate> так, Я покажу тупасив, крышалка. Я в тупих покажу, кто посил крышал. Так. Гадалка, спасибо. Ну только, пожалуйста, не надо было убивать. Я тебя благодарю, но не важно. В моих целях. 8 побед держать. Я не понимаю, почему они порывы, что они постоянно нападают. Ну не важно. Да, что-то квеста набрался, а потом их выполнить. Ну, ладно, спасибо. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ровно, ровно новое видео на канале не оставлять. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.